Огнезащитный лак на водной основе Агнеза. Инструкция по нанесению. Что нам понадобится? Размешиватель, наждачка-нулевка, тряпка, кисть и, конечно же, сам лак. Готовим поверхность к нанесению. Проходимся по деревянной доске наждачной бумагой, а затем обеспыливаем. Готовим лак к нанесению. Тщательно перемешиваем. Для достижения необходимого огнезащитного и декоративного эффекта рекомендуется наносить 4-5 слоев лака. Наносим первый слой лака на половину деревянной доски, разделенной монтажным скотчем. Межслойная сушка 2 часа. Первый слой служит по сути грунтовочным и быстро впитывается. Перед нанесением второго слоя снова готовим поверхность с помощью наждачки. Размешиваем лак и наносим. Во время нанесения могут появляться небольшие пузырьки. Они исчезнут после высыхания. Сушим также два часа. Перед первыми тремя слоями подготовка поверхности с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости обязательно, так как лак поднимает ворс. Перед четвертым и пятым слоем шлифовка нужна только в случае неравномерного нанесения и высыхания лака. С каждым слоем глянец лака становится все более выраженным. Четвертый и пятый слои окончательно запечатывают древесину, создают надежную, огнезащитную и декоративную пленку. Выдерживать межслойную сушку в 2 часа перед нанесением каждого последующего слоя обязательно. Снимаем монтажный скотч и сравниваем две половины доски. Однокомпонентный лак на водной основе без запаха Агнеза соответствует классу пожарной опасности КМ-1. Огнезащитные свойства сохраняются не менее десяти лет.